Всем привет! Сегодня поговорим о децентрализованном DEX-обменнике от биржи Binance, который работает в сети Binance Chain, а именно PancakeSwap. И я считаю, что эта площадка номер один именно в DeFi секторе, поэтому я выбрал ее, буду углубленно изучать и сегодня я сделаю регистрацию. Зачем она нужна, как здесь торговать, продавать и покупать криптовалюты, об этом подробное в сегодняшнем видео. Кому интересно, не переключайтесь, погнали. Я уже рассказывал, делал обзор на биржу Binance, как централизованная площадка, я пользуюсь именно этой биржей, потому что я считаю одной из топовой. Здесь абсолютно практически все монеты, которые нужны, которые более-менее достойны нашего внимания. Поэтому торгую, покупаю, продаю именно на Binance. Кто еще не зарегистрирован по каким-то причинам, ссылочка под видео, естественно, будет в описании. И есть децентрализованный обменник от того же Binance. Никому не секрет, что сам основатель именно площадки Binance так же самое неодноразово в Твиттере он поддерживает Pancake Swipe. Ну и скорее всего, я более чем уверен, так или иначе, эта площадка, ну если не его, там может под ним, но как минимум он за нее топит. И те твиты, которые он делает в поддержку этой биржи, и именно потому что она работает, во-первых, через сеть её, то я считаю, что именно вся репутация, которая уже есть на этой бирже, она начинает все более и более развиваться, в основную зависит и от репутации самого SEO Binance и поэтому вряд ли он бы рисковал своей репутацией и ну как бы рекламировал и рассказывал нам про какое-то говно если бы это так было поэтому я считаю что именно PancakeSwap она набирает обороты и я сюда вписываюсь я буду здесь регистрироваться буду здесь торговать и продавать криптовалюты которые нет на самом бирже Binance и здесь есть прикольная штука, как называется IFO. То есть мы знаем ICO, мы знаем токен сайлы разные. То есть это та же самая первичная распродажа токенов, которая будет выходить. И если мы будем иметь здесь аккаунт, мы можем в этих IFO-шках участвовать и реально делать там миксы, потому что некоторые монеты стреляют там от 3 иксов, 10 иксов некоторые там 170 иксов могут дать. Поэтому я принял решение для себя создать здесь профиль и сейчас покажу, как это сделать. Для создания профиля нам Потребуется полтора кейка. Кейк это их внутренняя валюта. Сейчас она стоит 16,8 доллара, как вы видите. Чтобы подключиться на эту биржу, вам нужно будет кошелек Metamask или Trust Wallet. Вот видите, или MyWaser Wallet, там Wallet Connect, кошелек Binance Chain. Я буду использовать Metamask, чтобы мне удобно для видео записывать именно на компьютере. Вы можете, если вы с телефона работаете, пользоваться кошельком Trust Wallet. С телефона это очень удобно. Если вы по каким-то причинам не знаете, как пользоваться тем или иным кошельком, вот про тросвалит я буквально вот на днях снял видео, можете посмотреть, как им пользоваться. А мы сегодня будем работать через MetaMask, поэтому видео про MetaMask я тоже снимал, вам нужно найти его будет. Вот, называется «Как установить MetaMask и перейти на сеть BIP20», потому что мы будем использовать сеть именно BIP20. Рекомендую это видео посмотреть и в описании у меня есть инструкция, как переключиться на сеть BIP20, потому что когда вы установите сам MetaMask и ссылка на инструкции, также и регистрацию MetaMask есть здесь то э, автоматически он работает от сети Ethereum но вам нужно будет перейти на сеть BIP20 Binance Smart Chain то есть смотрите видео, отсюда все берете, вот здесь копируете, там вставляете и у вас уже будет готовый кошелек MetaMask то есть у меня все это сделано, возвращаться к этому не будем я просто нажимаю MetaMask, чтобы законнектиться и все, я уже здесь появился, потому что я был зарегистрирован. Смотрите, любые операции, которые вы будете проводить в сети Smart Chain, вам для этого нужно будет немножко иметь на своем кошельке, естественно, BNB. То есть, чтобы оплачивать комиссии за транзакции. Но здесь комиссии очень приемлемые, не такие, как в сети эфира по 20-50 долларов. Здесь они ну, буквально там от 5-10 центов максимум до 50 Итак, чтобы сделать профиль, мне нужно, как я говорил, полтора кейка плюс-минус там какие-то комиссии. Поэтому сюда я переведу два кейка. Но сначала его сюда перевести, нужно добавить сюда токен. Вот я добавлял уже USDT, у меня есть в сети Smart Chain Binance. Поэтому, как это делать, опять же, в инструкции под видео. А давайте я с вами добавлю токен кейк. Чтобы это сделать, вы можете там на бирже Binance посмотреть смарт-контракт. Но я делаю это очень быстро, я захожу... CoinGeek, а также можете зайти там Coin Market CoinMarketCap. Из разницы, куда вы зайдете. Я прописываю Cake. Вот, нажимаем на него, и здесь у нас, видите, контракт в сети Smart Chain. нажимаю Копировать. Захожу, тот самый Metamask, нажимаю добавить токен, вставляю адрес контракта. Все, сразу автоматически символ токена подтягивается, десятизначное тоже подтягивается. Нажимаем «Далее» и нажимаем «Добавить токены». Все, кейк у нас создан. Вот у нас он есть. Чтобы перевести сюда кейки, мы вот здесь копируем адрес. Адрес в сети Smart Chain Binance, он будет для всех одинаковый. Вы его копируете, заходим на биржу Binance, где у меня есть мои кейки и переведу два кейка. Также вы можете перевести туда любой другой токен, который вас интересует по той же схеме, которую я делал. Здесь на Binance нажимаем вывод. Как купить на Binance Cake, я думаю, вы уже знаете. Если нет, обратно же посмотрите видео. Пожалуйста, вот сверху ссылочка справа в углу. Смотрите, как торговать, покупать монетки на Binance. И нажимаем, здесь вставляем адрес вывода. Сеть подтягивается автоматически. Это BIP20, видите. Обязательно выбираем сеть BIP20, если у вас не подтянулось каким-то образом. Выводим два кейка, комиссия вообще смешная, 001 кейк. Нажимаем вывод, подтверждаем, подтвердить. Здесь сейчас я сделаю, внесу все пароли безопасности, да, и сразу наши кейки улетят. Все, запрос на вывод средств отправлен. Нажимаем завершить и переходим сюда, ожидаем наши кейки. Смотрите, пока идут наши кейки к нам, я вам покажу, что здесь мы также могли купить и кейк и за тот самый USDT, там, за BNB, неважно, то есть какая у вас есть криптовалюта. Вам надо будет нажать на торговлю и сделать обмен. Здесь автоматически, если у вас есть BNB, как у меня, там, сплотить комиссию, оно подтягивается. Видите, баланс самого MetaMask. К примеру, мы хотели бы купить кейк. Так же самое здесь прописываем. Вот там, выберите валюту либо так ищите, а вот кейки есть. Сразу выбираете кейк, А наши кейки уже прилетели кстати, видите 1.99 и мы могли бы вот купить кейки, то есть к примеру, если поставите 100 кейков, вам выпишет, что 4.94 BNB нужно заплатить. Если у вас USDT, у вас с MetaMask или кошелька TrustWallet подтянутся ваши USDT, и, к примеру, там за 10 кейков вам нужно будет заплатить 170 долларов. То есть понятно, да? То есть вот этот обменник, а здесь есть куча криптовалют, которых нет даже на бирже Binance. Поэтому здесь вы абсолютно спокойно продаете и меняете валюту, которую вы хотите. То есть сами кейки там за BNB, там, не знаю, эфириум за еще какую-то монету. То есть здесь с этим проблем нет. Я надеюсь, вы поняли, как работает именно сам обменник. Так, заглядываем в Metamask. Да, вот есть эти два кейки, они здесь подтянулись. И давайте пройдем э, вот эту самую верификацию профиля, которая позволит нам участвовать в IFO. Да, полтора кейка, вы скажете, может там дороговато, но я не хочу тянуть, потому что э, кейк, я считаю, будет дорожать. И почему я так считаю? Ну, это уже отдельное видео будет следующее, поэтому подписывайтесь на канал Telegram. Там я даю больше информации о каких-то новых проектах, стартапах, там по криптовалюте. Также подписывайтесь на YouTube, чтобы не пропускать следующее видео. Заходим в команды и профиль, видите, да, и нажимаем твой профиль. У вас все это будет написано, расписано по-английски, если у вас не встроены, там, или вы не пользуетесь Google Chrome. У меня Google Chrome кривовато, но переводит на русский, мне так удобно понятно, что здесь и о чем пишет. Видите, настройках профиля. У нас снимет итогов полтора э, торта. Кейк – это торт, да? Поэтому один кейк у нас уйдет за что? Именно за аватарку. Давайте выберем аватарку. Давайте, давайте вот эту чуру выберем. Такая более-менее какая-то мужская с фингалом. Э, нажимаем утвердить. И здесь, видите, мы должны заплатить комиссию 11 центов, подтвердить эту транзакцию. Все подтверждаем. Все, транзакция подтвердилась. Нажимаем подтвердить И еще раз подтверждаем, подписываем, так сказать, транзакцию. Ну и также это изображение ставим на профиль себе. Опять подтверждаем. То есть каждую какую-то транзакцию, какое-то действие мы подписываем здесь. И нажимаем дальше. Следующий шаг. Здесь нужно нам присоединиться к команде. К какой команде присоединяться, я не знаю, там, выбор за вами, я думаю, здесь без разницы, ну, давайте, вот, давайте к этой, к примеру, где больше комьюнити, да, 148 тысяч. Нажимаем следующий шаг, здесь нужно нам придумать никнейм какой-то, и я принимаю, подтвердить, опять подписываем, нажимаем полный профиль и подтверждение имени и создание профиля. Еще с нас спишут 0,5 кейка, и это будет как раз эти же полтора, о чем я с вами сразу разговаривал. Ну и плюс вы видите, комиссия ушла первый раз где-то тоже 10 центов, 11, я так посчитал, где-то около 40 центов комиссия еще ушла. Подтверждаем. Все, ребят, поздравляем. Профиль создан. Здесь мы можем проверять свою статистику, собирать достижения. Здесь просто насколько быстро развивается площадка, что я... Решил да, пожертвовать там, вот этими там, 25 долларов или сколько у меня получилось, создал профиль. Теперь я буду участвовать в всяких их них, там, может розыгрышах, плюшах, следить за информацией, может что-то до прилететь. Но самое основное, я буду участвовать в WiFiO, но чтобы участвовать в IFIO, естественно, нужно еще будет иметь здесь... Обязательно на Pancake Swipe какую-то ликвидную пару. То есть вы должны здесь на пассив кинуть и застейкать, сделать LP токены, которые позволят вам участвовать собственно, в этих распродажах. Как это все делается, как здесь фармить, как зарабатывать пассивный доход. Я в следующих видео буду рассказывать. Я буду также закидывать кейк на фарминг. Буду, там, по-моему, где-то больше 100% годовых. Я буду закидывать туда кейки, чтобы мне сами кейки умножались. Видите, IFO – это первоначальное предложение фермерских хозяйств. То есть здесь есть базовая распродажа, безлимитная распродажа. То есть как участвовать, все расписано, все показано. И вот обязательное условие, видите, получить токены LP. Все это сделаю и покажу уже в следующих видео. То есть в этих IFO да, на страничке мы можем видеть, какие будут следующие. Вот Calmar следующий, посмотрю, может я приму у него участие, если успею. И здесь вы можете посмотреть статистику по прошлым, да, которые были здесь айфиошки. Итак, аккаунт мы активировали. Посмотрели, как мы можем здесь обмениваться токенами, то есть без проблем, через кошелек MetaMask или TrustWallet. И в следующем ролике мы посмотрим, как получать здесь пассивный доход. Отправим токены Cake на фарминг. Также сделаем LP-пару, которым будем получать тоже свои дивиденды и проценты. И покажу, собственно... Как это делается и почему я считаю, что токен Cake будет расти. А кому данный ролик был полезен, поддержите лайком, пишите комментарии, что вы думаете об этой площадке. Также подписывайтесь Вот телеграм-канал, напоминаю, я даю там больше информации. Не забывайте подписываться на YouTube-канал. А на этом у меня все, друзья. Всем желаю удачи, всем профита, всем пока.